Да. да нормально, да вчера точка у на нас ушла, упала нахуй. Да ладно, сбили ее да. или нет? Нет, нахуй упала, да. И что, погибшие есть? 6,03, 1,200. 6,03, ранены? Да, 1,200. Все наши машины нахуй, осталось две машины и два танка нахуй. Колешная техника вся ушла нахуй лобовые, лобовые все стекла, все, все что, блять, колеса, вот баки, браки, нахуй, а снаряды все, все все снаряды, еда, еда, все вообще, просто ничего нет, а, без еды, без снаряда вас Вообще, ставьте. да, вообще ничего нет, ни воды, ни еды, ничего. И вы остались сколько у вас там осталось, блядь? Тридцать человек. Ебать, мы хоть без оружия без нихуя считай оставил. Ну автоматы, да, всё. Если бы у нас не было бы окопов, мы все, представь, все бы ушли, нахуй. Все. А парня шею, как убило? Шею, О, шею. шею, Все, все корти перемолол, нахуй. Ну да. Он даже себе укол этот про медол, он не помогал, нахуй. Боли, ну, блядь, крови, блядь. А чё говорят вообще? Ну, окруженный да? сразу же в отказную, нахуй, первую машину, ебать, и съебался, нахуй. Ты не тот боец, который это умеет Даже делать. Да тут мы все не У вас ничего нет нахуй. Объясните, скажи, что я на мясорубку не собираюсь. Я вот как не захожу в телеграм, блядь, Николаев разъебывает, хуярит, хуярят, хуярят. Нет, хуярит. не могут сядь, вообще никак не могут. Техники нет, сил нет, Рафон, вообще ничего. Чтобы Я этот не город взять, надо тысяч, тысяч двадцать человек, наверное. Тысяч двадцать, чтобы этот город взять. Правильно, что мы этот город взяли. Хуй мы его возьмем. Вы, вы не возьмете это в любом случае. Поговорите с командиром, скажи, все, нахуй, нам тут делать нечего. Блять. Мы отвоевали уже. Я тебе серьезно, с ребятами на соберитесь. Понятно, рафон. Да рафон, ты же, кто тут служить нахуй хочет, никто, блядь.